Всем привет, меня зовут Макс Риск, это у нас игра Зумба. Давайте так вот. Если поставите под этим роликом лайк, то я продолжаю. Окей? А в описании есть И некоторые плейлисты, можно тоже посмотреть. Так давайте-ка вам покажу новый персонаж. Так, так, так. Пеппер. я думаю, это Пайпер. <с> в Старсе наигрался. Ну что, Пайпер? Не. Я нажимаем смотрим постоянные сквозь кусты она значит смотрит сквозь кусты ясненько смотрите после боя мы получим 0 кубков это конечно пена и если мы все выиграем то получим 50 кубков это пена копье один выстрел лук о лук это пена а то у нас Брокс не любит луком, как мы знаем. Так, Молли тоже любит лук. А, нет, Молли тоже не любит. Он одинаковый Молли с Брюком. А ты, Пайпер, крутяк, крутяк. Так, лучше тебя не будем, чтобы враги становились не сильнее. Ловкость 55, дальность 309. Ловкость 55, ловкость 141, дальность 369. Дальность 90. Так, а ты там? как там, Брюкс? Дальность 55. Ты что, самый длинный? Жирафик, красавчик, красавчик, с луком еще мощно. Так, с маленьким, кстати, можем. Брюкс, брюкс, брюкс сюда. А, блин, мы не успеем, конечно, купить новый скин Брюкса. Вот этот. Он сейчас в магазине. Так, сейчас я выберем, на игру выбрать. Сейчас вам покажу. Заходим в магазин. Кстати, кто оценил наш канал, то спасибо большое. Я этом просил оценки. Так, значит, смотрим. Вот и вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот коин. Биткоин. Это да нет, вот у нас тысячи жетонов этих вот. 7500 он. Боксер. 15 часов. Мы даже не успеем. Ну блин, хотел бы я его. Но до конца сезона срок. 11 дней. Так что, наверное, будет новый скин, мы успеем его накопить. Посмотрим, как все будет. Я думаю, что мы сможем 7500 накопить. Постараемся. С вас, конечно, лайк. Так, соцсети, то есть кланы. <соцес> так, так, так. Что значит? Ищу товарищи. Да, как-то сейчас не хотел бы помочь всем. Мне 9 из 10 крутяк, крутяк. Что ж, давайте тогда начнем. Берем жирафа. А, выбрать. Соло. Да, давайте соло конечно опасно так, так, так, так. все равно нам предупреждали о силе ну ладно кстати напишите комментариях сколько сколько у вас кубков на сейчас эм, ем а вот вот вот мы подойдем сам не знаю наверное налево пойдем. налево налево куда куда ты что это такое то видели у меня как будто снайперский она. Ну, ну не лезь ко мне, ну давай убиваем из тебя. Блин, офигино. Он копьем, копьем кидается или как? Вот я не пойму. Да блин, все, все, все, крутяк, все, не лезь ко мне. Блин, достал. А, да, копьем кидается, красавчик. Так, КП. Регенерация. Вот не люблю, когда я стою так. Могут меня вырубить в любой момент. Так. Крутяк, крутяк. А подсобираем. Кстати, после этого видеоролика, пожалуйста, посмотрите плейлисты. Все-таки я же не зря их описание придумывал. Тихо, тихо. Сразу ко мне. Э -э -э. так, лук берем. А, понятно. Так, иди отсюда. Блин, воры бы, я не успел ХП, блин, я не знаю что у него очень мало ХП, несмотря на ХПшки. Ну и ладно, так-так-так пособирали, так ну не заходим. Же наша цель видеоролика это вам показать геймплей, <laughs> да для начала. Вот, а то бывает некоторые просматривают и уходит, и время просмотра в статистиках падает, так показателем то есть э вот видеоролик был 9-минутный, а его посмотрели 1 минуту 40 секунд. Всего, в общем. Давайте посмотрим, сколько хп у тебя. В общем-то плохо. Так, здоровье. пять тысяч даже. Урон 3333. Неплохо. Или это ошибся? Урон-то поменьше, тут хп тоже поменьше. Два раза больше, кстати. У Брюкса хпшки. У тебя офигенно меньше хп. Блин, ну крутя, конечно, они умеют атаковать. Он вот бы и по посили бы побольше. Вот это было бы, конечно, читыки. Ну ладно, только вот брюкс опасно. Куда идти? Где я? А, вот я, вот я с быком. Блин, блин, уди-бык, уди налево, направо. А, ей ей, ей Уберем, берем сюда. Кто лучше? Броза, броза. Э, Серебро не лучшее, как я знаю красавчик я да как он такое хопа надела мимо косы косы косы это да уйди уйди уйди прошу прошу прошу, прошу. лук хочу ах такой мелкий лук хотел О, блин ну пожалуйста ну почему так много здесь на получил мало что ли хопа нам блин ну косой косой Фух, смотрите вот почему они сюда все идут вот прекрасно ну автоматика тоже неинтересно Так, уди, уди. Хорош, тебе сказал. Бам. А брюкс тебя сказал по-плохому. Блин, ну все беру самое лучше Спасибо за лук, хоть бронзовый. О, есть получше. крутяк то что надо? Заказывали. Пиццу принимаем, конечно. Лук. Красочек. Так, тихо, все, лук не будем. Тихо. Никого нету. Кстати, у нас дарка, яркость дальняя. Вы же видите это все? Побольше, чем раньше. Так тихо. О, она. Косой. Да, и ладно. Не подходить. Ну, я сказал не подходить. Эй, охранники. Не ну, ж мир. Вы же знаете мне, что нет. Так, так. И хп. Они жесткие вырубаем получаем что да, блин хитрый мелкий о какой хитрый смотрите блин все испортил вот блин пожалуйста поставьте лайк кто не поставил это просто безумие мешает тут бам и все я не знаю такого игрока у легендарный дам легендарный точнее персонаж а не бравлер отжали отжали сейчас лучше как и будет больно вам так все меня вот достали 25 процентов и 25 процентов все окей мы сейчас их проучим делу там о, бык, привет, лис, привет а, кстати, да, вы самые тройняшки я думаю, я что-то вот перепутал вот в чем дело значит, обычный для старта игры вам дает сам вот этот персонаж лисенок брюкс и бык в общем, все круто Эмм.. Всем огромное за просмотр. я был короткий видеоролик, по-моему. Переходите в по плейлисты в описании, в заставках, тут наверху, справа от вас. Вот, блин, показал туда экранчик, ну и ладно. Блин, еще лагает магазинчик. Так, уходим. Всем удачи, всем пока.